Здорово. Но... Как ты? Сегодня я хочу с тобой поговорить об электросамокате. О том самом самокате, который, как ты уже наверняка знаешь, нам добавили на проект в одном из последних глобальных обновлений. Но я вернулся на Барвиху не так давно, и, естественно, я приступил к выполнению всех тех квестов, за которые нам дают подобные награды. А именно, в том числе, тот самый самокат. Но я хочу с тобой поговорить не просто о самокате, а конкретно о том, как же получить нам данный самокат бесплатно. Ведь ты наверняка также знаешь, как и многие другие, кто уже давно получил этот самокат или до сих пор пытается его получить, что для выполнения всех квестов нам нужно помимо 25 уровня иметь еще и ножик. Ножик, которые мы должны крафтить на чердаке своего дома или квартиры из ресурсов, которые мы добываем на различных работах. Ножик является одним из крайне редких аксессуаров и чтобы его получить нам нужно с тобой как минимум своя личная квартира или дом, полностью прокачанный, чтобы на ней имелся чердак и довольно-таки большое количество ресурсов для его крафта. Это, соответственно, либо огромное количество времени, либо огромное количество денег. И как бы нам с тобой обойти всю эту систему, обо всем об этом я тебе рассказываю на своем личном примере в данном ролике. Буквально уже на выполнение второго задания данного квеста нам и понадобится этот нож. Ведь первым заданием было наловить 20 устриц, а второе задание как раз таки открыть все эти 20 устриц данным ножом, чтобы добыть из них жемчужины. И как ты уже знаешь, я сейчас на данный момент... Бомжары на нашем 08 сервере Хоть и у меня довольно прокачанный персонаж И так как данный нож Используется в прохождении этого квеста Всего лишь один раз И при этом у тебя его не изымают Из твоего инвентаря Он у тебя остается навсегда Как только ты его получил Он тебе просто нужен конкретно для того Чтобы им открыть данные устрицы Буквально он тебе нужен всего на одну минуту И именно поэтому этот ножик Можно просто одолжить у кого-нибудь Из своих друзей Ну или арендовать у кого-нибудь из игроков за не очень большую сумму денег. Я думаю, если ты уже достиг 25 уровня для выполнения этого квеста на своем сервере на Барвихе, то наверняка ты уже обзавелся надежными друзьями, которые тебе в принципе не должны отказать в данной помощи. Как лично мне, не отказал мой давний друг Дамир Назаров, за что я говорю ему еще раз спасибо в данном ролике. Он мне передал через торговый центр данный ножик всего за 1 рубль. Если приобретать этот нож на сегодняшний день на нашем 08 сервере, то средняя цена на него составляет порядка 1 миллиона рублей, что для нас, как для бомжа, довольно-таки не маленькая сумма но ну и благодаря такому лайфхаку так скажем мы со спокойной душой проходим с тобой данный квест абсолютно бесплатно вдобавок в конце этого квеста мы еще получим сверху 50 тысяч рублей но ну и тот самый заветный самокат Ну и по окончанию выполнения всего данного квеста мы уже можем спокойно вернуть данный нож своему владельцу также не обязательно дожидаться выполнения всего квеста получения самоката ножик можно вернуть сразу же после второго задания как только ты откроешь все устрицы и добудешь жемчуг больше тебе этот нож не пригодится ты скажешь почему у меня в превью и в названии указано два бесплатных самоката я тебе хочу сказать так пока я выполнял данный квест это была ночь на сервере было очень мало игроков и в vip чате я постоянно наблюдал сообщение от одного игрока от андрея малкова о том что он находится в серьезных поисках данного ножа он застрял на выполнении этого квеста мне честно говоря стало дико жаль этого парня я очень хотел ему помочь, но я понимал, что данный аксессуар, данный ножик не принадлежит мне, и я очень сильно рискую своей добротой, ведь если меня человек кинет на этот ножик и не вернет мне его, то мне нечего будет вернуть до миру, но по своей доброте душевной я все-таки доверился данному человеку, ведь я решил, если человек достиг уже 25 уровня на проекте как минимум, то наверняка его уже знают практически все, и вряд ли он будет так рисковать своей репутацией, ну а тем более своим аккаунтом, ведь ножик я ему давал под запись, у меня имелся фрапс, и в случае чего я мог бы кинуть на него жалобу. Жалобу о том, что я решил помочь человеку, на а он меня в ответ просто-напросто кинул. Таким же образом, я передал данный ножик ему через торговый центр за 1 рубль. Мы отправились на выполнение квеста. Квест этот проходится с данным ножом буквально за одну секунду. Тебе достаточно просто нажать у NPC персонажа кнопку ОК, после чего сразу же вскроются все тобой выловленные устрицы. И как только мы его выполнили, сразу же отправились обратно в торговый центр, чтобы забрать у него этот данный ножик. И на следующий день я бы спокойно смог вернуть его до Дамиру. Парень мне был безумно благодарен, несколько раз спрашивал, что же он, мне должен как меня отблагодарить в ответ на что я ему говорил спасибо ничего не нужно я тебя понимаю сам же точно в такой ситуации находился и мне помогли с данным ножом оплати только пожалуйста аренду машину которую я арендовал потому что я сейчас сам бомж на проекте у меня не так много денег я сейчас борюсь за каждую копеечку ну и парень конечно же мне отдал деньги за аренду машины и накинул сверху еще в качестве благодарности за что я ему также говорю огромное спасибо и передаю привет если вы смотришь это видео мы круто провели с тобой время. Как я тебе всегда говорил, говорю и буду говорить, твори добро, дядька, и оно тебе обязательно когда-нибудь воздастся. Но это не означает, что нужно сейчас ходить и раздавать деньги всем попрошайкам направо-налево, ведь таких очень много. Но на проекте, как и в жизни, есть люди, которые очень много работают, честно развиваются, стараются всячески изо всех сил подняться. Вот как раз-таки таким людям и нужно помогать, заводить себе полезных друзей которые так же, как и ты им когда-то помог, при необходимости помогут тебе. Будь добрее к другим. Ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео, нравится такой подход, то обязательно ставь лайк, пиши интересные комментарии, на которые я с удовольствием отвечу. Подписывайся на мой канал и до новых встреч в следующих видео. Пока!